Роман Карцев на Соборке Все меньше и меньше одессита в Одессе И все меньше Одессы в самом городе Остроумные одесские мальчики и девочки Разберлись по свету, постарели, посидели Кто в каких краях тоскует и вспоминает о родной брусчатке О специфическом говоре, о веселых неунывающих горожанах Оттянет сюда сердце, и хочется еще раз увидеть, еще раз почувствовать. Вот и едут поностальгировать, кто откуда может. Если вы бывали на соборке, а вы, безусловно, там бывали, то вы обратили внимание на скопище азартных игроков. Во что они играют? Да практически во все. Тут и шахматы, и домино, и даже карты. Далеко не всегда эти икреща сопровождаются бескорыстным интересом. А когда-то здесь собирались еще и болельщики черноморца, и работал подпольный тотализатор. Сегодня тут тоже что-то происходит, но эти странные люди не любят пристального внимания к себе. Поэтому, когда мне удалось разговорить одного из них, чудаковатого весельчака, представившегося мне дядей Гришей, я была несказанно счастлива. Воспроизведу все от него услышанное с максимальной точностью. Слушай сюда, мадамочка, это не площадь, это жизнь. Я тут каждый день, и мои товарищи тоже. Сколько тут всего било, и какие люди хаживали. Это же лучший из лучших. Что называется свет, я могу рассказать и за Водяного, и за Жванецкого, и много за кого. Еще пара лет назад, тут все помнят, сюда пришел, ну отгадай с трех раз кто. Не знаешь, я тебе скажу, Рома Карцев, наш большой одессит маленького роста. Он давно покинул родной город, сами знаете, здесь уже нечего ловить. Но до дому-то тянет. Они даже тут снимали какое-то кино. За его жизнь в Одессе. Говорили что-то о яичках Станиславского. Ой, кто не понял, за те, что покупали на базарчике по улице Станиславского. А я тебе скажу. Я так уважаю Рому. Я люблю его больше, чем родного. Это же такая голова. И вот я смотрю на него... А глазам не верю. Он здесь. Я подхожу и прямо так и спрашиваю. Это точно ты или это меня снится? Да это я, вы не ошиблись. Так и ты, так и я. Так и точно ты, так и точно я. Мама дорогая, такая персона стоит рядом. Можно я тебя чуть-чуть пощупаю, а то не поверю. Ну, чуть-чуть можно. Ой, чтоб я так жил, настоящий Карцев. Чтоб ты знал, какая у меня до тебя любовь, как до родной мамы. Лучше, конечно, сказать папы, но я этого жлоба никогда в глаза не видел. Говору, говорю, а сам себе думаю, есть ли звезды зажигают. Ну, видать, где-то там на небе решили мне подарить хоть что-нибудь хорошее. А я... Дай-ка спрошу о своем, о главном. А что меня волновало в тот день? Так это где взять пара копеек на жизнь? И я прямо так и выпаливаю. Рома, с твоим умом и талантом, возможно, все. Вот скажи мне, не думая, да или нет. Как скажешь, так и будет. А сам я соображаю, стоит ли мне сегодня садиться играть или не надо. Карцев мне отвечает. Конечно, да. Я снова за свое. А сколько раз? Два, три, пять. А он мне пять. Мне так кажется, что он понял, за что я спрашивал. И я в тот день-таки пять раз сыграл и хорошо выиграл. А теперь скажи, что он не пророк. Талант, он во всем талант. Они тут еще долго бегали с камерой, что-то переснимали. А народ не хотел отпускать Рому. Это же наш великий земляк. Потому что если Одесса в тебе, то где ты не живи, ты будешь одесситом. Вот так и помести в свои эти отрывки, что Одесса пока так и есть. Вопрос. Как сегодня называется улица Станиславского? Ой, я уже вам не говорю за лайки и подписку. Но если кто-то имеет что сказать и хочет услышать за себя и свою межпуху, обращайтесь. Возьмем недорого.